22 июня – День памяти и скорби. И, наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, где бы родственник не воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому память об этом крайне важно передавать по наследству от дедов к внукам, от родителей к детям. В этот день в Торжке представители администрации города и района, депутаты, военнослужащие, участники ветеранских сообществ и патриотических движений почтили память павших воинов. Уважаемые новаторы, День памяти и скорби – напоминание потомкам о ценности и хрупкости мирной жизни. Ровно 81 год назад началась трагическая история мы юнормейцы отряда Беркут. Помним героизм солдат и офицеров, стоявших на смерть, защищая свою родину. Низкий поклон и сердечная благодарность всем тем, кто сражался за нашу родину. Эти подвиги нам обеспечили эту жизнь. 22 а, июня это еще а, дата первого парада а, уже победы советских а, войск над фашистскими оккупантами. На состоявшемся митинге на мемориале Аллея памяти новаторам, погибшим в годы войны, приняло участие и молодое поколение. Школьники, юно-армейцы, студенты. Они возложили цветы к вечному огню. Важным смысловым событием стала презентация нового художественного фильма. Это стало возможным благодаря Ассоциации поддержки культурного развития и сохранения исторической памяти, традиции духа и компании «Торжокские золотошвеи». Сразу после митинга в городском Доме культуры состоялся показ патриотического художественного фильма «Внук» и встречи с его творческой группой. Я хочу вам представить Тимура Графуддинова, режиссера и главного героя. Благодаря тому, что Торжок Город является первым городом, в котором мы начинаем, стартуем, у нас все получится. Патриотическое воспитание этого города – оно всех очень удивило. Спасибо. фильма, адаптирован под молодежную культуру. Создатели произведения постарались найти те выразительные средства и тот художественный язык, который будет понятен современному поколению. Молодой тусовщик старается получать от жизни только удовольствие и развлечения. У него есть дед, которого он сильно любит но так случается что ветеран увидел по телевизору латвийского фашиста который агитирует за неонацизм а он с ним лично воевал и дед попадает в больницу что время прошло. а как будто вчера. узнав о причине внук решает сделать точную ставку для этих двух уже немолодых людей удалось ли внуку то что он задумал и чем закончилась эта встреча, вы сможете узнать, посмотрев фильм, который выходит на экраны страны. Кстати, в зале при просмотре фильма было как военное поколение, так и совсем молодые ребята. Фильм произвел на них очень серьезное, неизгладимое впечатление мне кажется войдет в топ 5 самых лучших фильмов именно которые мы посмотрели с ребятами потому что, что он более современный даже можно сказать и подойдет даже вот для сегодня вот для современного поколения чем другим мне кажется да. в общем несет в себе воспитательные моменты а, да я снялась в фильме «Нук», чем очень горжусь когда мы узнали, что Тимур снял такой фильм, сразу вау, да, все однозначно, давайте показывать его в торшке. Ну, вообще. То есть премьера здесь. Исторический город это, – э, это древний город. Другой город не сделал бы э, это лучше. Вот как раз традиция духа помогла нам в этом, за что мы очень благодарны. Пронизан э, патриотизмом, так же, как и золотой нитью прошиты изделия, от э, Золотошвеев и Старшка, друзья. Это и традиции, это и символы, это и э, национальное достояние. Много показано того, что действительно традиции э, наших дедов, наших родителей остаются в памяти нашей. До поколения будем доносить какие-то наши русские исконные ценности. Нужно какой то доброте, милосердию, да, любви к людям, любви, людям любви, к родине, любви к родине, к людям во -первых. Вот, если наш фильм хотя бы где-то близко сможет приблизиться к чему-то, что можно назвать искусством, то мне будет очень приятно, а если достучиться до сердец и мир станет добрее, тогда, ну, наверное, я сделал то, что хотел. Фильму удалось прочной золотой патриотической нитью объединить поколения – что также входит в цели деятельности Ассоциации поддержки культурного развития и сохранения исторической памяти традиции духа.